Привет, дорогие друзья, из жаркой Алани. Привет, всем. Точнее, мы уже не в Алании, мы уже в Манавгате и направляемся с вами в сторону Афьона. И в этом видео, друзья, конечно же, судя по прошлому видео, вас всех интересует ситуация в Турции и что происходит с масками и так далее. В этом видео мы с вами проедем 500 километров от Аланийского побережья до города Афьона. И я вам покажу, что происходит, какая ситуация с масками. Как я говорила в прошлом видео, кто не смотрел прошлое видео, смотрите ссылку в описании. Ничего особо не изменилось. Как было предписано носить маски, так маски и э, нужно носить. Кто-то писал в комментариях, как же плавать в масках и кушать. Друзья, в масках никто не плавает и в ресторанах не кушает. Когда вы заходите в ресторан, вы заходите в маске. Когда вы кушаете, вы маску снимаете. Когда вы плаваете в море, естественно, вы плаваете без маски. В общем, едем с вами и смотрим что происходит в Турции как раз по поводу масок, безопасности и так далее. Покажу вам все. У многих возникает вопрос, как же есть в ресторане в маске. Естественно, друзья, в ресторане в маске никто не ест. Когда вы приходите в ресторан, вы заходите в ресторан в маске. Но когда вы садитесь за стол, вы можете опустить маску и кушать. Все столы в ресторане в соответствии с правилами э, поставлены в метре-полтора метрах друг от друга. Поэтому в ресторане вы снимаете маску и кушаете. Сейчас мы остановились в ресторанчике на дороге недалеко от Анталии. И заказали, конечно же, чечевичный суп Всем, кто кушает, приятного аппетита Вот таких вот ресторанов очень много на протяжении всех турецких дорог, друзья Ну и, конечно же, огромное количество, если вы едете из Алании в Анталию или из Анталии в Аланию Очень много таких ресторанов И здесь подают, конечно же, суп, мясные блюда, в общем что хотите из турецкой кухни и мы как я уже сказала заказали чечевичный суп и вместе с чечевичным супом нам принесли перец помните я вам показывала вот этот перец в садах во Фьенских? здесь у нас салат острая паста лук гренки и конечно же лимон. Посмотрите, что Айхан себе сделал. Очень много гренок. Кстати, сейчас во многих ресторанах Турции стали подавать гренки. Очень интересно. И вот такая вот большая-большая тарелка чечевичного супа. Поэтому не бойтесь ходить в ресторан, никто вас не заставит есть маски. Кушаем мы без масок. Друзья, мы продолжаем наш путь. Сейчас на градуснике 33 градуса, но такое ощущение, что все 45. В Алане, в Анталии стоит жаркий сентябрь. В этом году бархатная осень откладывается на начало октября, я думаю. Ну, а если в Анталии и в Алане стоит жара то уже после того, как мы повернем в сторону Эспарты, в горах, уже зелень, деревья желтеют, краснеют, и там ощущается приход осени. Поэтому покажу вам и начало осени э, в горах тоже. мы отъехали примерно 50 километров и вот вы видите до спарта осталось 60 километров здесь на самом деле уже ощущается дыхание осени и встречаются уже пожелтевшие покрасневшие деревья деревья с которых листва практически опала а зимой здесь очень красиво выпадает снег и эта дорога как раз ведет к горнолыжному курорту, который находится в Испарте, называется даврас Очень классный горнолыжный курорт. В описании к этому видео смотрите ссылку. Мы там были в прошлом году, и в этом году тоже обязательно поедем. А дорога, вот эта вот дорога, которая ведет из Анталии в Испарту, или дорога из Анталии в Конью, тоже очень красивая зимой. Ну, невероятно атмосферно, потому что деревья, все эти горные вершины, холмы покрываются снегом, и здесь очень-очень красиво. Поэтому всем, кто будет в Турции зимой, обязательно советую проехать от Анталии до Испарты или до Конии именно в конце декабря, в начале где января месяца. Мы держим свой путь сейчас в Испарту и возможно на первой заправке сделаем остановку В Турции на данный момент положено носить маски везде, где бы вы ни находились, кроме своего дома. Естественно, опять повторяюсь, в ресторане вы кушаете, опускаете маску, на пляже вы не плаваете в маске. Но на пляже находиться нужно в маске, когда вы плаваете, вы ее просто снимаете. И, конечно же, когда вы находитесь в каких-либо э, общественных местах это может быть заправка это может быть э, магазин, это может быть кафе или какое-то государственное предприятие всегда и везде нужно находиться в маске и вход разрешен только в масках, без масок вход запрещен и в Турции за это штраф. И кстати, друзья со вчерашнего вчера вечером э, было сделано это объявление. И на данный момент в Турции людям, которые старше 65, э, находиться на улице можно только с 10 до 5 вечера. Во все остальное время нахождение на улице, к сожалению, запрещено. Вот такое вот вышло постановление вчера. Э, опять же повторюсь: все, что касается общественных мест, за пределами вашего дома вы всегда должны за пределами вашего личного помещения вы должны всегда находиться в маске мы сейчас приехали на заправочную станцию здесь нет абсолютно никого кроме нас и вот такие вот заправочные станции в Турции находятся ну, на всех основных и неосновных дорогах поэтому если вы путешествуете по Турции у вас не возникнет проблем с тем чтобы заправиться покажу вам сейчас сколько стоит здесь бензин 95 стоит 6 ,71 лир 71 куруш газ стоит 3 лиры 66 лир. мотоин 593 5 97. И, друзья, переходим опять к нашей теме. Многих из вас интересует вопрос по поводу 20 сентября. Вот такая вот страшная дата. О, ф, о, говорят, что 20 сентября закроют все границы. Кстати, я до сих пор не поняла, какие границы закроют. Россия, российские, турецкие. В общем, все боятся очень этой даты. Пожалуйста, я призываю вас, не поддавайтесь панике и смотрите только официальные источники то что касается турции это конечно же министерство здравоохранения министерство туризма и их социальные сеть пожалуйста не поддавайтесь панике и как говорится посмотрим что будет 20 сентября потому что у меня тоже нет никакой абсолютно официальной информации по, по поводу этих дат вот приехал на заправку такая большая машина в общем, как я вам и сказала, нет у меня никаких официальных данных по этому поводу. Поэтому посмотрим, что произойдет 20 числа. Я надеюсь, что все будет хорошо. И никакие границы не закроются. Все будут здоровы. И будем надеяться на то, что эта ситуация в скором времени разрешится. Поэтому, пожалуйста, опять же, не поддавайтесь панике и получайте информацию из официальных источников и конечно же если у вас есть возможность желание приезжайте в турцию отдыхайте потому что в своих видео предыдущих я вам рассказывала очень много об отдыхе и сами мы были и в отелях в анталье в Алане. и совсем скоро через пару дней мы отправляемся в бодрум поэтому если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, потому что у нас вы увидите все самое интересное и полезное. Про отели расскажу вам чуть позже, а сейчас едем дальше. нам осталось ехать примерно 100 километров мы практически доехали хочу вам также сказать по поводу отелей в описании к этому видео вы можете посмотреть видео из отеля в Алании, в Анталии и, как я уже сказала, в следующих видео послезавтра мы уезжаем в Бодрум и покажем вам отель и в Бодруме и, возможно, мы поедем в Мармарис там тоже сделаем для вас видео. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. У нас на канале только интересная и самая полезная информация. Так вот, по поводу отелей, друзья. В, во всех общественных местах, как я уже сказала, кроме вашей личной квартиры, комнаты, дома и так далее, сейчас в Турции... Запрещено ходить без масок. Поэтому имейте в виду, что такое постановление правительства существует. И, пожалуйста, соблюдайте все э, нормы, которые предписаны. Пожалуйста, не пишите в комментариях риторические вопросы по поводу того, какая польза, сколько можно и так далее. Все это риторические вопросы. На них ответы вы, я думаю, знаете сами. Ну, а э, находясь э, в любой стране, нужно соблюдать и законы этой страны, и постановления правительства, тем более, если это касается вашего здоровья. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте все правила. Как я уже сказала, э, по отелям вы можете посмотреть в описании к этому видео ссылки. Там я все подробно сделала из одного отеля, у нас даже есть целых 5 видео. Мы уже приближаемся к Афьону, градус понижается, влажность тоже здесь влажности уже нет. Мы находимся в более чем 300 километрах от Алании, от Анталии. И, кстати, напишите в видео хотите ли вы, чтобы мы сняли для вас видео из какого-то термального отеля, потому что Афьон знаменит своими термальными источниками. Ну, когда мы вернемся из Бодрума, обязательно это для вас сделаем и расскажем очень подробно про Луку и Сучу. Ну а сейчас продолжаем наш путь. Вот такая вот у нас панорама за окном. Это все поля сельскохозяйственные, на которых растет рожь, пшеница, клевер, картофель. Афьон также является сельскохозяйственным, очень развитым сельскохозяйственным районом Турции. Но об этом у меня тоже очень много видео на канале, видео из деревень, видео с вишневых садов, садов черешни и так далее. Поэтому, кто не смотрел, обязательно смотрите. Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmaya devam ediyor. Ee, Türkiye'de marketler, kafeler, pastaneler, restoranlar her yerde maske takmak zorunlu. Ee, sokaklarda da yürürken de maske takma zorunluluğu var. Ayrıca devlet dairelerine resmi kurumlara işiniz varsa oralara giderken otobüs, tren bileti almak için heskodu almanız gerekiyor. Bunu almazsanız Otobüs, uçak, tren bileti alamıyorsunuz ya da resmi dairelerdeki işlemlerimizi yaptıramıyorsunuz, içeriye giremiyorsunuz. Sen Privyet, Bitlis de Nova.